Что у нас сегодня? 16 сентября. Луганск. Территория, занимаемая армией Новороссии, в прежних границах со вчерашнего дня, в принципе, не изменилась. И она не меняется несколько уже на протяжении нескольких дней. Закреплена на северо-востоке между станицей Луганской и Макарова. И точно так же между счастьем, контролируемой э, украинской стороной, и Веселой горой, занятой нашими ополченцами. Здесь граница не меняется. Нам говорят, что где-то взорван мост над Белым. Я не знаю, насколько это правдивая информация, и смысл его взрывать тоже не понимаю. Но на самом деле возможно. Возможно, эта информация. Остатки вооруженных сил Украины. Э, вот здесь вот никак не активизируются. Они здесь и находятся, возможно, и окапываются, не имеют возможности передвигаться. Э, ну и ополченцы ими э, всерьез не занимаются. Ситуация сохраняется вот такой же, одинаковой, на протяжении тоже нескольких дней. Вот этими котлами, расположенным также над Красным лучом между Петровской. Не могут хунтовские войска здесь никуда выйти. Проблемы у них там серьезные. И спасать их не будут. А вот тот, кто имеет планшет, по мнению Гелетея, автоматически враг народа. Враг единой на Украины. Потому что через планшет он вдруг, не дай бог, увидит, что он находится в окружении. И нету, как говорят, что вот здесь вот украинских войск, чтобы к ним пройти, прорваться. Но нету их там. У них у самих там серьезные проблемы. Значит, все, имеющие планшет, можно сразу к стенке расстреливать, по мнению Гелетея, враги народа. Дальше. Э -э, ну, восточную территорию мы не будем смотреть, там оно все контролируется ополченцами и армией Новороссии. Э -э, вчерашняя информация о том, что линия фронта переместилась и остатки вооруженных сил немножко смещались, ну, я так думаю, это так, лишь бы о них не забывали, что они там есть. Они опять почему-то нам показывают, что расположены, расположены между Дьякова и Дебровкой. Может быть, они даже никуда и не передвигались, но о них вспомнили, о них не забыли. Я думаю, что мы о них вспоминаем гораздо чаще, чем в штабе АТА. Вот такая вот ситуация. И в штабе АТА уже их давно списали, они это знают, пытались э, выйти и сказать, что они есть, но так и не вышло. Что мы имеем еще? Возле Амвросевки котлы были ликвидированы за остатком одного, вот между Моспино и Лавайском, под ними. Э, здесь находятся остатки тоже неких вооруженных сил. Территория здесь, большинство этой территории на самом деле нейтральной, пусть не преувеличивают их значение, ну нету здесь столько украинских войск, ну на самом деле нету, это раз. Во-вторых, если у них есть здесь артиллерия, и они могут по периметру отстреливать определенные уже там врастали маячки, себе меточки, пристрелялись, смотрят, ну то это означает о том, что как только они выпустят зубы, то ополченцы ими обязательно займутся. Есть там, нету. Сейчас уже совсем другие вопросы решаются по поводу взятия в плен военнопленных. Совсем по-другому уже решаются. Потому что хунта не хочет менять военнопленных. Вообще не хочет. Никак и нигде. Она не заинтересована вот в этих вот хлопцах и ребятах. А многим генералам штабиата вообще э, четкая заинтересованность стоит, чтобы здесь все погибли. Ну, потому что не будет доказать о том, сколько здесь техники было списано. И матчасть будет работать, бухгалтерия генералов штаба возрастет, и финансы их начнут им нравиться. Южная линия фронта. Хунтовские войска, предпринимавшие попытку э, прорваться к границе с Российской Федерацией, были остановлены. Контроль над трассой между Новоазовском и Донецком им не допущен. Здесь они остановились, укрепились, держат некую линию фронта, небольшие противостояния здесь э, присутствуют. Вот нам говорится, что и здесь взрывается мост, и здесь разрушается полностью инфраструктура. Хунте, в принципе, сложно передвигаться э, без мостов или без каких-либо э, таких вот трасс или дорог, потому что у нее большое количество бронетехники, а у ополченцев небольшое количество бронетехники, и они эту территорию хорошо знают и, в принципе, подводят главную трассу, они так контролируют, она-то без мостов. А вот Хунте довольно проблематично будет какие-либо действия наступательные вести, если инфраструктуры нет. Также касается и возле Тельманова. Здесь гарнизон, гарнизон нормальный, наша армия там присутствует в приличном количестве, Хунта это знает. Пыталась где-то как-то выйти, выдвинуться Была остановлена, мало того, немножко даже отброшена Ребята держат своеобразную дистанцию от своих диверсионно-разведывательных групп Если надо будет какое-то подкрепление или перейти Можно воспользоваться нейтральным коридором Не знаю, как там с мост, через мост Ну, для диверсионных групп будет сделана определенная поставка Хунтовские войска быстренько отсюда отступят Потому что это будет даже ненадолго Они вот так вот отойдут, как волна морская и потом может быть обратно и зайдут. А ребята воспользуются коридором или нейтральной территорией для того, чтобы пополнить запасы своих диверсионно-разведывательных групп. Ну также у наших диверсионных групп, расположенных севернее Мариуполя, есть еще возможность снабжаться за счет хунты, потому что хунта при обстрелах, при каких-нибудь диверсиях, при панике, наведенных на некоторых участках на трассах, ведет себя ну, ведет себя как некоторое животное, я не буду сравнивать. Бросает это на все, и можно пополнить свои запасы элементарно и легко. Думаю, что у диверсионных наших групп есть несколько возможностей вести здесь боевые действия и выполнять определенные поставленные боевые задачи, как и за счет хунты, так и за счет своего, э, своих подразделений, расположенных вот на линии фронта Новозовск, Тельманово и Докучаевск и выше. Линия фронта западнее Мариуполя не меняется. Два дня назад ребята немножко оттеснили по западной линии фронта до населенного пункта Саханка и подошли вплотную к некому Широкино, вот такому населенному пункту. Толоковка по-прежнему числится за ополченцами. Здесь был разгромлен определенный такой вот блокпост хунтовских подразделений. Хунтовские войска решили немножко выдвинуться севернее Мариуполя вдоль трассы Н-20. И они думают, что если они обойдут сразу проглотят определенный кусочек Н20. Но для этого им нужно. Вот здесь у них проблема передвижение с техникой. Ну на самом деле проблема. Это много дней занимает и такие вылазки авантюры, Они ничем хорошим не заканчиваются. Техника идет по бездорожью, она ломается. Там болото, там расположиться. Тут непонятно где что. Нету каких-то у... ну по полям стоять. Их просто разбомбят. Есть угроза что по ним отработает артиллерия или реактивные системы. В общем, «Хунта» здесь потихонечку так в приседке на технике передвигается, пытается. Конечно, она бы хотела бы по трассе Н-20 взять и выдвинуться. Но здесь существует у нее не просто угроза, а реальный разгром. И она побоится здесь идти. Потому что первая колонна, которая выдвинется, пару единиц, там 2-3 единицы будут разбиты. Как ей дальше передвигаться? Как? Нет, не представляется возможности. Не изучили они вот эту линию фронта у наших диверсионных групп. Разведки боем, наверное, были очень болезненные с потерями. И теперь здесь, как говорится, нема дурных, чтобы пить по своей трассе. Вот нема дурных вы хотите, вот вы и а у нас нема дурных, мы тут будем сидеть. Ну вот как-то так. Линия фронта почему-то вот здесь не меняется. И диверсионные группы по-прежнему контролируют, наши диверсионные группы, большую территорию. Хунтовские войска с Александриновки, это населенный пункт немного севернее до Кучаевска, до сих пор оттуда не выдвинулись. Не знаю, почему и что они там делают, но до сих пор они оттуда не выдвинулись. Думаю, что завтра они уже, ну сколько еще можно, приказывания не получают, будут выдвигаться оттуда. Ну, нет возможности. Если ополченцы придут вплотную, если сюда. Моторолу мы знаем, сейчас там на севере Донецка воюют, или другое, да неважно, какое подразделение, в принципе. Сюда бы выдвинулась и эффективно отработала несколько вот этих род вооруженных войск Украины, вооруженных сил Украины. Вот здесь, возле населенного пункта Александриновка. Думаю, этот населенный пункт был бы тогда очень быстро оставлен хунтовскими подразделениями. И линия фронта более существенно переместилась бы от Еленовки до Докучаевска. Западная линия фронта контролируется силами ополчения теперь Ага, хунта все-таки предприняла, да, вот такую попытку своеобразную. Снова Михайловки. Я вижу, что выдвинулись из трассы из Кураховов Н15 на Марьинку. На Маринке сейчас проходит линия фронта. Нам показывают, что это спорная территория. Вот э, сейчас. Есть Марьинка. Ну, Маринка у нас недавно нами контролировалась. Не знаю, за кем она четко закреплена, но. Это спорный вариант, потому что Маринка действительно хунта ее оставляла. Мы видели видео два или три дня назад где-то видели видео, когда хунта там бежала, аж сала бросала. Это значит, что они очень спешно это делали. Их действительно накрыли артиллерией. И сложновастенько им было отойти. Теперь они опять собрались, решили выполнить определенную задачу. Вышли к Маринке. Но ну, мы знаем, что выдвинуть их из Маринки и, в принципе, не дать им Маринку ну, несложно уже для нашей армии. Скажем так, Константиновка числится за ополченцами, если хунтовские войска получат в Маринке подкрепление с северной линии фронта, вот с населенного пункта Новомихайловка, думаю, что ребята предпримут определенную задачу и такую попытку организовать еще один мини-мини-котел, вообще маленький котел, что называется, на бродик, вот такой вот. И хунтовские войска понимают, что зайдя сюда глубже, они не делают себе линию фронта, вот так вот, как раньше, от Старомихаловки до Александровки, а рискуют теперь попасть еще в одно окружение. Наглядный им пример – это Красный Партизан. Тоже небольшая группа э, подразделений Вооруженных сил Украины. Решила проверку боем сделать э, к Пантелеймоновке, а и сама в окруж... оказалась в окружении. Сейчас ее дочищают. Аэропорт. Нам показывают, что аэропорт уже не контролируется силами хунтовских подразделений. Я думаю, сюда съездят наши девчонки, бравые, Валя и так далее. Как только будет возможность предоставить нам видеорепортаж, либо отчеты Захарченко, как только будет аэропорт полностью зачищен, обязательно выступит. И Конана выступит, скажет, что все, в аэропорте украинских подразделений нет, карателей нет. Ну, в принципе, там никого нет, наемников, там, поляков и так далее и тому подобное. Это событие по зачищению, окончательному зачищению аэропорта мы увидим в основных источниках с помощью видеообращения. И это для нас будет основным показателем. По сводкам, аэропорт вчера дочищался. Вот дочистился ли он сегодня, ну, еще пока по сводкам мы не увидели. Но это будет обязательно, видео потому что это событие ребят. А такие события освещаются. И руководство народных республик обязательно об этом сообщат. Обязательно. Следующие планы я вижу, это Авдеевка. Ребята Моторола с Горловской группировкой вместе с Безлером провели вчера успешную операцию по ликвидированию каких-то авантюрных Петровых и Васечкиных по заходу горловки, по доставке языков или, не знаю, по продвижению по службе. В общем, разведка боя со стороны хунты вчера произошла неудачненько, очень неудачненько, но удачненько для нашей стороны. Они сюда зашли, попали в капкан, их дочистили, зачистили, отбросили, ликвидировали, может быть, взяли в плен. Пополнились, конечно же, боекомплектами и так далее. И вот теперь «Хунта» думает, делает ли очередные разведки боем по вот таким вот райончикам, небольшими подразделениями. Стоит ли вообще вот эта овчинка выделки? Думаю, что сейчас в «Хунте» решаются такие вопросы. Дебальцево. Дебальцево находится в оперативном окружении. В полном, не в полном, это дело такое. Предпринимаются попытки, опять же, ну, эти же не могут сдастся просто так. Они же не сдавались уже очень долго. Вооруженные силы Украины расположены возле Ждановки. Не могут они сдаться, они окружены, находятся в серьезной изоляции. У них нет уже никаких, там не то, что боекомплекта, а уже нету, наверное, и питания там особого терроризируют местное население. Мы увидим ужасных куча роликов в ближайшее время, как они на самом деле делают грабежи и терроры по отношению к местному населению, инфраструктуре, магазинам вот расположенных вот в этих вот населенных пунктах. Вычищают все, это понятно, они на грани выживания. Но, к сожалению, их, или к счастью для нас, или в принципе, вот так случилось, что в магазинах не продают там мины 122-мм, или э, к реактивным системам залпового огня, бойкомплекты, тоже не продают. Поэтому, даже если они могут как-то подкрепляться еще и питаться, они не могут вооружаться никак. И поэтому они все такие большие, мощные и классные, но когти у них-то подрезаны ужесточены и не могут они сопротивляться. Просят они об этом регулярно группировку в Дебальцево, которая имеет достаточный боекомплект. В Дебальцевое, я так понимаю, не особо желают их спасти, вообще не особо прикрыть, Боем, прикрыть там вооружением они могут, но спасти их не могут, потому что любое ослабление границ и если Дебальцева вдруг покинут определенные войска с бронетехникой и с боекомплектом и выдвинутся на спасение вот этих, они прекрасно понимают, что быстренько этим воспользуется ополчение и займут Дебальцева и обратно хунта уже туда не зайдет. Оставить маленькую группировку ополченцы тоже этим воспользуются и выбьют хунту из Дебальцева. И вот ополченцы все ждут и ждут, потихонечку открывают им коридор, ребят, ну проходите, ну свободно, ну никого нет, идите опять через Малоорловку, идите туда. А вот эти вот пока не клюют на этот сыр, не клюют. Ну, здесь своеобразная игра, вот такая. Но правила сейчас диктуются нашей стороной, а не их стороной, потому что они находятся в окружении, и им приходится так или иначе идти и воевать в этих рамках, в этих правилах. На авантюры они не соглашаются. Вот где вот те вот бравые войска с Дебальцева, которые бы ринулись на спасение побратымов и оставили бы Дебальцева. Сложное здесь противостояние, такое вот комбинация, затяжная такая партия. Ну, будем наблюдать. Ополченцы, конечно, наблюдают, тоже делают определенные им вызовы, направляют потихонечку, но хунта на это не реагирует, не провоцируется и не покупается. У мозгового, у бригады... У нас здесь изменений линии фронта за последний день не произошло, а в принципе Хунта воспользовалась возможностью с Дебальцева перекинуть определенные части свои и вооружение тяжелое в том числе по завоеванию определенного участка под Лисичанским треугольником. Хунте это может и удастся. Здесь останется небольшая диверсионная группа наших ребят, в Первомайск, конечно же, Хунта не зайдет, как бы там ни было, но это для нее непостижимо. Здесь нужно очень большую массированную атаку произвести, э, равнять с лицом земли, но они давно это и делают. Хунта, в принципе, Первомайск обстреливает, как и Кировск, довольно-таки давно и регулярно. Продвинуться дальше, я не знаю, Хунта может выдвинуться немножко позже, чтобы здесь зафиксировать этот участок э, для ее контроля. И тогда действительно Боровское или Счастский треугольник будет временно от э, задачи бригады «Призрак». Временно отложен Ну второстепенная эта задача Но мы это в принципе и видим Что мозговой сейчас не собирается пока что в данный момент В ближайшее время возвращаться в Северодонецк Вот хунта здесь ведет Свои определенные досяжности перемоги. Это единственный наверное участок и линия фронта э, На территории республик Новороссии Где хунта имеет хоть какие-то достижения Потому что во всем остальном Это провальные действия, котлы э, Потери личного состава какие-то заходы непонятные там под красным партизаном, неудачные разведки боем и так далее и тому подобное. Нигде у Хунты нет никаких ПРМО, включая аэропорт, ничего. И вот она пользуется вот тем вот разбавленным участком на территории контролируемой бригадой призрак. Больше у Хунты нет никаких достижений. Ну что ж, вот и все, будем ждать вечернего обзора. Я вижу, что за, протяж... за прошедшие сутки ничего конкретно не изменилось, за исключением, что аэропорт теперь... Нам говорят, что контролируются армией Новороссии. Будем ждать подтверждения видеообращения от начальников Генштаба Новороссии.